Какой смысл в пути развития, который выбрал Путин? Все равно противостоять Западу бесполезно, Ввп России меньше в сотни тысяч раз. Куда логичнее было бы идти по пути Украины и подчиняться Западу, постепенно разрушая свою страну. Все равно Запад сильнее бороться здесь бесполезно. Сотни тысяч. Ну, для начала было бы неплохо вам узнать, какой же Ввп России относительно всего остального мира никакой разницы в сотни тысяч раз тут говорить не приходится россия имеет свое заметное место в мире и нет никакого смысла от этого места отказываться и вообще всегда стоит двигать лапками и барахтаться до самой последней возможности если так рассуждать то можно было и в 1941 году под гитлера лечь но тогда были бы уничтожены и государства и половина народов в нем проживающих развал россии сегодня также не придет спокойной жизни а наоборот, Придет гражданским войнам и креком крови. Ну еще, а с чего вы решили, что Путин выбирал этот путь? Он как раз начинал свою деятельность с большой любви к Западу. Но они пока продвигали НАТО на восток. Они пока ставили ракеты в Польше и Чехии. Они пока проплачивали революции на Украине. Они травили Скриполей в Лондоне. Отношение России с Западом это не выбор Путин. отношения Запада к России это выбор Запада. Танго танцует вдвоем, и только если партнер этого захочет. Запад не считает Россию партнером. Во всяком случае, не считал после развала Союза. Запад считал себя победителем. А это не так. Россию пока никто не побеждал. Россия доверчиво поставилась и раздвинула ноги во времена Горбачева и Ельцина. И ее немедленно поимели. Все теперь уже ученые. Теперь снова ракетки, танчики и прочие полезные игрушки. Что ты думаешь о иранской угрозе для Израиля? Если честно, я про нее вообще не думаю, и все новости про Иран пропускаю. Обычная пропаганда как стоит, так и с другой стороны. Для меня намного более важной угрозой являются ракеты из сектора газа, которые периодически прилетают на мой город. Это все равно, как ВССР пугали население ядерной войной снаружи, а в результате развалились сами изнутри. Еще более смешно, когда население Ирана пугают израильской угрозой, или когда американцев пугают Северной Кореей. Ну вот так она работает современная пропаганда, что с этим поделать. А, различные противостояния на Ближнем Востоке конечно есть, но они настолько сложные и многогранные, что никакая пропаганда не способна дать адекватные ответы на все вопросы, да их скорее всего и не существует. Арабы и евреи одной крови. Все люди одной крови, а кровь делится на четыре группы, а евреи есть как и арабского происхождения, так и европейского, и они все абсолютно разные.